Тихо отступает ночь Город, где все уснули И никого, кроме нас Песня на твои слова, под мою музыку, играет сейчас. Скоро я вернусь домой, по пустым улицам, с пустой Дождь всю ночь моросил, я понял, что стал полон, как после дождя поле, как после грозы моря. Пой мне, пожалуйста, пой мне. Или ты нас так призвала? Кто из нас? Как давно начался? Закрошенный день Он устал, он сдался Отстранился от дел Солнце клонится вниз Чтит порядок вещей Сотни глаз и свет в них Свет последних лучей Субтитры Ожидающих нас Дай мне руку свою Сохрани в себе свет Не мирись темнотой Продолжай смотреть вверх Солнце не катись к заказу Чист тому, кто чист, Остальных научи. Ждать. Ждать. Упали горы, как будто вдруг Кажется, ты рядом, и я тебе безумно рада. Теперь я больше не боюсь.